Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для львов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой. Ну что ж, под колодой у нас карта «Шута». Замечательно. «Начать с нуля». Какое-то новое начало в вашей жизни, какая-то новая э, ступень, что ли, какая-то новая фаза в вашей жизни». Это еще карта смелости, храбрости, когда надо даже авантюризма, то есть начать что-то новое, что, в чем вы не специалист, например, пойти на работу, согласиться на должность, на которую, в которой вы ничего не понимаете, да ладно, справлюсь, это еще можно вот так вот поменять что-то, например, вы до этого работали, где-то и бросили работу, решили заняться своим бизнесом, которым тоже, может быть, не очень понимаете что-то. Вот по-детски так как-то. Но это еще не говорит о том, что у вас не будет успеха. По-детски это не означает вот, вот эта вот смелость и храбрость, не говорит, что вам может не сопутствовать успех. Все может и получиться. В отношения можно вот так вот кинуться, знаете, как в омут с головой, то есть не узнав человека, а сразу, например, вы селитесь вместе, например, решите сразу вместе жить, даже не узнав друг друга. Ну, будете как бы основываться на своей интуиции. Мой человек, вот так. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель июля для вас. Карта «Шестерка кубков». Предпоследняя неделя карта смерти, карта башни, карта колесницы и пятерка пентаклей. Последняя неделя июля у нас шестерка пентаклей, колесо фортуны, десятка пентаклей и четверка кубков. Ну смотрю я на ваши карты, и, знаете, вот такое вот чувство, что посылает жизнь какие-то. Вот говорят, когда что надо пережить, перетерпеть, потом все будет хорошо. И мы когда, вы знаете, в самой этой ситуации нам больно, нам трудно, всегда говорим, да, легко говорить. Ну вот у вас прям само карты прямо иллюстрирует вот эту вот. Башня, карта смерти, пятерка пентаклей, а потом колесо фортуны и десятка пентаклей. То есть, да, как бы трудности будут, но потом зато судьба пошлет какую-то вот э, за это премию, что ли, какую-то благодать вам. Ну что ж, тема, тема дети, в первую очередь, шестерка кубков. Дети будут радовать, с детьми будет у вас какой-то успех, чтобы не касалось детей, маленькие или дети, взрослые, тут в любом случае все очень позитивно. Но Карта еще у нас прошлого, то есть людей из прошлого. Кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни, либо вы найдете этого человека, особенно в современном мире, это все очень легко делается в соцсетях, либо человек вас найдет, или вы случайно встретитесь, может быть. Это может быть человек просто, с которым вы когда-то дружили, с которым когда-то учились в университете или институте, или с которым вы, может быть, и встречались когда-то. Но иногда это наши бывшие, когда я говорю «бывшие», часто пишут в комментариях, что «не дай бог». Но карта добрая, помните об этом, потому что карта в любом случае, кто бы ни был этот человек, как бы ни закончились ваши отношения, в данном случае человек без вреда к вам, то есть он к вам с добром, то есть будет проситься назад, будет вспоминать хорошее. Это уже вам принимать решение, берете, возьмете его назад или нет, это уже другое совсем, другая история. Ну, либо будет как бы вспоминать, только позитивное будет вспоминаться, вот так вот, вот по этой карте. Ну, давайте начнем. Начнем с предпоследней недели июля. И у вас две такие страшные карты. Карта смерти, карты башни. Вообще, кар... давайте с карты башни. Это когда что-то очень неожиданно случается. Например, уволили. Неожиданно причём. Или неожиданно закрылась ваша компания. Или неожиданно пришли с работы, а ваш партнер или партнёрша нету их. Собрали чемодан, ушли от вас. Что-то такое, знаете, вот прям неожиданно какое-то вот разрушение чего-то, разрушение вашей работы, карьеры, либо ваших отношений каких-то как гром среди ясного неба. То есть у вас, может быть, и не было какого-то предчувствия, что вот-вот-вот это должно случиться. Но помним о том, что всегда эта карта говорит о том, помните, что только те структуры в нашей жизни разрушаются, у которых нет крепкой основы. То есть в любом случае эта работа бы закончилась когда-то в ближайшее время, либо отношения бы эти закончились, ну вот закончились так, таким вот неожиданным образом. А карта смерти для вас в данном случае это карта статус, смена статуса. То есть и вы чувствуете себя как будто вот как убитый. Бывает вот такое вот. Например, если вас уволили, то есть вы были работником, а теперь вы безработные. Если ушли, ушел от вас, вы были в отношениях, были вы женой или мужем, а теперь вы как бы холостой человек. То есть вот эта вот смена статуса, серьезные изменения произошли в вашей жизни. Но карта очень философская. Она говорит о том, что как примешь эти изменения, так они и войдут в твою жизнь. То есть если ты... Как бы с распростертыми объятиями. Ну, конечно, трудно принять такое с распростертыми объятиями, но хотя бы покориться судьбе и как бы решать свои проблемы тогда это все как-то более, более легко входит в нашу жизнь. Но если мы сопротивляемся, если мы не принимаем, если мы... Знаете, бывает так, вот, например, уволили вас, и вместо того, чтобы начать искать новую работу или что-то как-то решать эту ситуацию, начинаем... Человек начинает обозлиться на, вот, на компании, и все, что делает, это только вот, ругается, нападки какие-то, а делать практически ничего не делает. Поэтому вот карта об этом говорит что вы сопротивляетесь самому изменению если вы побыстрее приняли его то тогда бы было бы больше пользы для вас Естественно, для вас все это сопряжено еще с какими-то финансовыми трудностями или жильем. Например, если вы вместе жили, может быть, от вас ушли, вам теперь жить негде. Если это работа, то у вас, естественно, могут быть какое-то финансовое затруднение. Но мне очень нравится вот во всей этой вот такой... Как бы, драматическая драматической ситуации у вас все-таки карта колесницы. Карта колесницы говорит о победе, то есть победа над собой, я больше не буду злиться, ругаться, я не буду больше кого-то обвинять в чем-то, я наоборот как бы соберусь и начну. Это вот эта карта контроля, взять свою жизнь, взять свою ситуацию под контроль и начать двигаться в будущее, начинать двигаться вперед. Это еще карта знака зодиака раков, у него даже на груди знак этот рака, кто-то из раков для вас очень значителен. может быть, это помощь, потому что человек поможет, вытащит вас из этой ситуации, как бы, а, что еще можно, это победа вообще в любом случае, а, победа, контроль, движение вперед, а, что еще может быть, ну, вообще, это еще транспортные средства, может быть, какие-то, но не уверена, что это как бы относится вот к данной ситуации. Давайте дальше. Последняя неделя тут у нас замечательно. И с деньгами все разрешится. Колесо фортуны. Колесо фортуны подфартит. Удача какая-то повернется колесо. Если тут вы были под колесом, то есть вот это вот э, колесо, оно как будто бы тяжесть на... Несмотря на то, что это колесо фортуны, но если вы под ним, вы тащите на себе весь мир как будто бы. То есть все на ваших плечах, все на вашей шее, э, все на вашей спине. Тяжесть, тяжело. Но когда колесо поворачивается, мы уже наверху, нам легко. Мы с легкостью вот продолжаем двигаться вперед. Помним, что кольцо, колесо постоянно двигается. Двигается. Поэтому сегодня вы на, на колесе, как бы наверху, а завтра можно опять оказаться под ним, поэтому надо как бы соломку подстелить. Но у вас вот в данном случае все как бы в шоколаде, у вас это колесо вертится, какая-то удача, какая-то, может быть, даже помощь, может быть, какое то и шестерка пентаклей. Если с деньгами были проблемы, кто-то даст в долг, может быть, шестерка пентаклей это долги. Если это была работа, может быть, вас уволили, так, может, вам выплатят какие-то там, то, что вам должны, и вы как-то вот выкарабкаетесь из этой ситуации. И еще это кармические долги. Может быть, кому-то вы помогали до этого. Теперь ваш черед. Пусть вам помогают. Раз вы в трудностях каких-то. Понимаете? Вот это вот. Все очень как-то так разрешится. А тем более... А еще эта карта, вот десятка пентаклей, это семейная. Может быть, ваша семья вас окружит заботой. Может, к родителям вернетесь. А там и мама, и папа, и все как бы... Десятка пентаклей, это финансовое благополучие. Причем такое семейное. Это не не переживай, все есть, жить где есть, деньги тоже есть. То есть тут вот эта вот семья, поддержка какая-то. Либо вы, может быть, раскрутитесь, вот это вот колесо фортуны вам поможет, вот вам и новое начало. А под картой нового начала у вас карта солнца. Все довольно, несмотря на вот эти вот трудности, плохие карты, ничего не буду, зачем я буду врать вам. Вот они, плохие карты, но результат... Замечательное, То есть надо, видимо, вам пройти кому-то из львов вот эту вот, вот эту вот драму всю для того, чтобы прийти сюда. К сожалению, просто так на блюдечке жизнь нам ничего не подает. Всегда через какие-то, знаете, испытания, что ли. Ну и вот она, десятка пентаклей, еще раз про нее поговорим, это семейные деньги, либо вы вот как-то выкрутитесь, все у вас получится. Четверка кубков тут же, карта, знаете, каких-то даже упущенных возможностей, то есть будут вам, может быть, от, узнав о ваших каких-то трудностях, вам многое что будут предлагать, друзья будут помогать, родственники будут вам говорить что-то, ну давай вот ко, ко мне иди на работу, устроим тебя туда-то, если это отношения, давай там как-то... «Давай я, я тебя познакомлю с кем-то» или еще что-то. Не отказывайтесь вот по этой карте, потому что можете упустить свой шанс. Вот так. Ну, давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта «Ленорман». Еще раз карта Солнца. Еще раз вам хочу сказать, вас прям вот как будто жизнь испытывает для того, чтобы перед тем, как дать вам какие-то блага, обязательно пропустит вас через мясорубку, мои дорогие львы. И это ваша карта. Кстати, и карта Звезды, опять исполнение желания, исполнение ваших надежд, ну и женщина Если вы женщина, то значит это вы, а для мужчин, может быть, вам судьба пошлет вот такую вот женщину как ангела-хранителя тоже, тоже возможно. Ну, карта солнца это все самое, самое позитивное, самая позитивная карта в колоде. Это начало, новое начало, новые отношения, новая работа. Карта звезды это исполнение ваших мечтаний, исполнение ваших желаний тоже очень позитивно. Ну и вот такая вот женщина рядом с вами. И для женщин это вы, и для мужчин, видимо, ваша партнерша. Ну что ж, мои дорогие, давайте дальше. Э -э, оракул мудрости для вас. Что скажет вам оракул мудрости? Неожиданно можно получить, видите, как это, послание в бутылке. То есть неожиданно можно получить какое-то известие. Причем, может быть, даже от человека, помните, шестерку кубков, я вам говорила, человек из прошлого. И вот из прошлого вы получите какое-то послание от кого-то, может быть, причем неожиданно. Может быть, давно не открывали какой-то, у нас у многих есть несколько этих имейлов, e адресов. И какой-то из них вы, может быть, давным-давно не открывали, случайно откроете, а там вам послание от человека. И последний оракул. <смех> Эзотерический оракул. Посмотрите, наде какую вам огромную надежду посылает эта карта. Ну, прямо как вот Солнце целое в руках. Не теряем надежду. Все у вас будет замечательно, несмотря на трудности. Кстати, я забыла сказать, что карта смерти представляет старший, старший аркан, представляет знак зодиака с, скорпионов. Кто-то со скорпионами может быть связан в этой вот, в этой вот ситуации. Но надежду не теряем. Надежду у вас, видите, какая солнечная, огромная. Я думаю, что вот эти вот и солнце, и карта звезды, исполнение желаний, надежд, исполнится ваша надежда.